19 ноября, 22 год, снега пока нет, хотя по всей России почти повыпадал, Москва, Белгород, Волгоград, Воронеж, прям хороший снежок лег. у нас пока нету, поэтому бурим, бурим в этом месте первый раз, ориентир у нас 20 метров и 30 метров есть слои водоносные, какая вода непонятно где. Вот, есть колодец. Самое главное, что мы знаем, где зеркало здесь. Зеркало здесь 4-5 метров. Колодец чуть ниже находится. Сейчас я его засниму. Пойду, дойду до колодца. Сниму. Вот она, матушка Россия. Ребята, включили дробилку. Зерно молят. Нева, которая умерла уже. И, наверное, больше никогда не поедет. Так, вот он дом, где мы будем бурить. И пошел перепад вниз. Там речка дальше. Вот тоже домик заброшенный. Все, вымирает деревня. Да, можно сказать, вымерла. Многим это непонятно. Иногда ролики комментируют, как там люди живут у вас. Я все время говорю, да вы от МКАДа отъедьте 100 километров, и все то же самое увидите. Так, вот он колоится, вот, вот перепад, ну 2-3 метра перепад. Вот он комбайн, вот он трактор, металлолом один. Вот он, наверное, еще пристали, не на нем зерно убирали, семечку. Вот он колодец, так, а дом вон где находится, его не видно, вот тут дом заброшенный, ну перепад, говорю, 2-3 метра, в колодце до воды 2 метра, вот он, выложен кирпичом колодец, вот она вода, 2 метра, то есть одно из условий мы уже знаем, зеркало позволяет сделать скважину под водонасосную станцию. Ну, вроде говорят, что раньше в колодце вода была хорошая, потом э, слои перемешались. То ли завод открыли здесь рядом, то ли в половодье было. В общем, стало соленое, горькое. Вот, как-то так. Сейчас будем пробовать. Добывать воду на новом месте. Ни разу здесь не бурили. Процесс пошел. Оп! Стой! Первая штанга зашла, вторая заходит. Грунт, твердая, твердая галина. Еле идет. Вот на таких грунтах, конечно, хорошо. Пика двухлопастная, сегмент право Чем шире металл, конечно, тем хуже будет бурить. 15 метров, давай, пошел песочек. Что там у нас? Посмотрим. Это хороший, какой сервис в мелом. Хороший песок. Прям четкий, да. Вот рыжий песок был, а тут белый песок. Это уже. Мы не готовы, в воде. Но иногда и в белом песке же есть железо Тут... А иногда в черном песке вода идеальная Тут Не угадаешь Давай еще. И отток он какой был у нас вот Под вопросом Получается обсадились мы на 15 метров Штанги Накрутили мы одиннадцатую штангу На 16.50 Но там пошла глина Водоупор. Тут у нас три штанги. И здесь я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как раз один штанг. Но судя по потокам и судя по песку, все показатели отличные. Тут даже он Смелым идет. Песочек такой хороший. Крупнозернистая фракция. вот Мело видно. Беленький. Сейчас свой насос поставим, прокачаем водой скважину, потом компрессором. Батапомпа стоит, но завести ее сейчас, наверное, не получится. Поэтому свой насос поставим. Вот. Подцепили наш насос. На бочку вот на это. Опа, пошла. Вода в скважину. Ждем. Вот она. Глины было много, поэтому лучше в таких местах, конечно, если есть возможность водой прокачивать скважину. Отсюда не вышла. Отсюда не вышло. Пока идет чистая, той, которую прокачивали. Дальше пойдет грязноватая. Первый запуск. А, опять, Допустим, давай. Опа. А, Первый запуск на новом месте. Потом будет домой заводиться вот сюда вот. Ну, подкопается поглубже, конечно. Все. Не закачал до конца. Вода пошла. Самое главное. Теперь ждем, чтобы напор не упал. Так, ну скважина закончена. Вода уже пошла почти чистая. На новом месте пробурили скважину. На вкус вроде она тоже ничего так. Вкусненькая, скажем. Уже пошла светленькая. Ноябрь 2022 год. Ну, конечно, бурить уже, блин, не особо камильфо. Уже ощущается. Веяния природы зимние. Все это будет заводиться в дом. Вот ледок видно. О, лед. Да? А закапывает а он завел закопал она у него она у него винтом короче крутану был вот вот и он мне звонит сань что-то говорит слабо напор. я говорю что делали В такой порядок я говорю ну блин я же вам обесел надо сначала завести подключает все работает потом закапывает по поводу этого Потому что там панируют ее чем-нибудь. Потому что бывает, когда копают лопатой, резануть ее тоже. тоже стоит. Все бывает. Поставили станцию, которая будет стоять уже в доме, качать воду. Проверяем. Станция Акварио. Сотка. Станция закачала. смотрим как это качает станция это послабее чем наш насос Опа. сейчас он ресивер откроет ой экран с ресивера, с ресивера выкинет и даст свой родной уровень все ладно закончено все хорошо